Сегодня есть э, лимит на легионеров, да? мы говорим о том, что обязательно должно быть не более семи иностранцев на футбольном поле, то есть э, не менее четырех украинцев, это защита как бы, игроков сборных, а с точки структуры каждый клуб должен иметь свою детскую школу, должен иметь У-19 и У-21, то есть это молодежную сборную, как бы это резерв, и имеет также список Б, Список Б это куда входит вся молодежь. И если у них нет своих воспитанников определенного количества, то у них сокращается заявочное количество. Если сегодня 25 футболистов мы заявляем, если у них нет, допустим, своих футболистов, то, соответственно, на 2, на 4, на 6 это количество заявленных на сезон футболистов сокращается. То есть, опять же, это превентивные или искусственные меры. То есть мы должны готовить их в первую очередь и качественно готовить. А, а мы сокращаем заявку, делаем лимит и так далее, так далее. То есть мы хотим видеть или лучшее, или лимитированное. Это, я думаю, что это две разные вещи совершенно. Наши футболисты практически не определяют, а определяют в основном сегодня легионеры. И сегодня страшна ситуация в том, что качество подготовки мы считаем лучшей в таких клубах, как Шахтер, Динамо Киев, Днепр, Днепропетровск, а пробиться им в состав гораздо сложнее, потому что Сегодня футбол – это бизнес, а в бизнесе, наверное, легче покупать, чем воспитывать. Так что я считаю, что мы пошли по системе «давай мы купимся, наживемся», а не «давай мы воспитаем и подождем 10 лет, когда он заиграет». И потом эти клубы отдают этих футболистов, ведущие в аренды, соответственно, арендные футболисты не оказывают его сопротивления. И у нас получается, что Мариуполь, Луганск не может выиграть у «Шахтера», образно говоря, а в свое время там… Ну, к примеру я говорю, Кривой Рог или Волынь не могли выиграть у Днепра, хотя были и ничьи, и были и поражения. Но я, я к примеру говорю, что эти футболисты, понятно, если они воспитанники клуба, которых отдал в аренду, их сопротивление может быть чуть-чуть ну, совершенно другое.